Итак, приветствую вас в этом видеокурсе и в нем поговорим о предварительной подготовке к, к запуску рекламных кампаний. И одно из очень важных и, несомненно, без этого, скорее всего, не получится эффективных рекламных кампаний, очень важный момент, который необходимо учесть еще до запуска, это получить всю необходимую для запуска информацию от вашего заказчика. Есть несколько вариантов развития событий, когда вы беретесь за проект по таргетированной рекламе. В большинстве случаев есть какая-то наработанная статистика, есть какое-то понимание по целевой аудитории, по средней стоимости лида, по циклу сделки у вашего заказчика. Есть гораздо меньше случаев, когда аудитория не определена, а заказчик рассматривает этот запуск как самый первый слой, либо в качестве тестирования нового направления. Этих случаев гораздо меньше. Соответственно, ваша задача и абсолютная необходимость вытащить из своего клиента максимум информации, которую он может предоставить. Что к этому относится и для чего каждый из них необходим. Сейчас рассмотрим в общем и будем касаться именно того подхода, который используем мы при подготовке, в, при подготовке таргетированной рекламы. Какую информацию мы запрашиваем у нашего клиента? Первое, что касается по целевой аудитории. Если у него есть свое видение либо описание целевой аудитории, которую у него покупает, что очень важно, она должна покупать то вам необходимо попросить его это изложить. Вы, конечно, можете это все прописать в брифе и заставить его это заполнить, но это гораздо больше времени занимает, нежели, допустим, телефонная связь, конференция, либо связь в Zoom, либо последовательные ответы на вопросы в каком-то из мессенджеров, да, в котором вам удобно с ним общаться и ему, что самое главное, удобно. Вы должны понимать, что заказчики люди заняты, у них свой бизнес, то есть они хотят развиваться и Ваши дополнительные вопросы, они иногда воспринимают как помехи и могут невзначай ответить не настолько хорошо, как вам бы хотелось. Да? То есть, ответить не подумав могут. Да? И на этот случай, естественно, у нас есть следующее видео, которое повествует о том, каким образом мы можем выяснять целевую аудиторию и выяснять потребности целевой аудитории и то, что используют уже конкуренты по аналитике конкурентов. Но в данном видео мы сосредоточимся именно на том, чтобы вытащить эту информацию из нашего заказчика. Это первый момент. То есть если у него есть описание какое-то и понимание этой целевой аудитории, он должен его изложить. Грубо говоря, это может быть не только да, ответ на сообщение, это он может и аудио записать. Он, то есть любой удобный формат, который вы можете преобразовать и зафиксировать себе основные положения по той целевой аудитории, которую заказчик представляет. И, естественно, у вас может быть опыт работы в этой нише, и тогда а целевой аудитории вам должно быть известно намного больше, чем заказчику, потому что чаще всего заказчик не совсем понимает, кто его целевая аудитория на самом деле. Приведем пример на нише видеонаблюдения. Когда мы начинали работать, нам говорили, что самая аудитория хорошая, да, с их точки зрения, с которой они регулярно работают, это... Сети магазинов, у которых несколько точек, от двух до трех точек в среднем, да, в перспективе и больше. И они, и их клиенты, и самые желанные клиенты одновременно, и те, которые чаще всего обращаются. На практике, когда мы запустили в рекламной кампании, большинство обращений поступало и частного сектора, кто хочет установить себе дома наблюдение На втором месте располагались те, у кого есть какое-то производство, какой-то объект, которые хотят контролировать, что там находится, и это, естественно, очень хорошие маржинальные клиенты. И уже на третьем месте располагались вот, вот эта целевая аудитория, которую нам описал заказчик Загодя. Естественно, вы должны понимать, что заказчик может излагать эту информацию, исходя из своего видения, и накладывать определенный фильтр. Да, то есть он может э, э, надеяться, что вы привлечете ему именно эту целевую аудиторию, но тогда он должен это и так и сказать, да, что нам э, необходимо поработать с этой целевой аудиторией. Но с другой стороны, вы должны ориентироваться на максимальный объем рынка, где вам будет проще всего эту аудиторию э, привлечь. И, соответственно, в этом случае не было разницы, какую аудиторию привлекать, была задача установка видеонаблюдения, монтаж видеонаблюдения всех, кого можно из этих и всех разных сегментов. И на этом примере мы убедились, что, и вы можете убедиться, что целевая аудитория, описанная заказчиком, в большинстве случаев не совпадает с той целевой аудиторией, которая на самом деле. То есть... Ее боли, ее потребности они чаще всего не знают, потому что не занимаются этим, не изучают, потому что они не маркетологи, они а предприниматели. И очень редкое сочетание в предпринимателях и маркетологах, ну, то есть, это вот э, сочетание очень редко, когда предприниматель, он же маркетолог, он четко знает свою целевую аудиторию и может поставить вам четкое техническое задание, на кого вам нужно ориентироваться. И, соответственно, все действия, которые вы должны выполнять на этом этапе, это получить максимум информации возможной из всех источников, которые есть, чтобы определить, кто, такой, кто такая ваша целевая аудитория и каким образом она действует, да, сколько она стоит и сколько в итоге на ней зарабатывает ваш заказчик. Потому что вы должны смотреть не просто в разрезе а, того, что вы привлекаете лиды, вы должны смотреть, чтобы а, ваша деятельность а, да, а, и, и вложения рекламного бюджета заказчика, они окупались, да, и вы должны это заранее видеть и прогнозировать. Ну, по крайней мере, к этому нужно стремиться. На некоторых проектах это невозможно сделать, но, тем не менее, вы должны быть под это заточены. Иначе это будет разовая сделка, и дальше заказчик с вами не продолжит отношения, потому что вы, ну, грубо говоря, о нем не позаботились, не предусмотрели за него. А это необходимо делать, да, это тоже входит в ваши обязанности в некоторых проектах, это наиболее ярко проявляется. Итак, перейдем к тому, какую еще информацию может заказчик предоставить. Это может быть указание, то есть социальные сети, он должен указать вам все социальные сети, которые у него есть. Он должен указать, есть ли у него база потенциальных клиентов, либо база выгрузка из CRM-системы, с которой он работаем на данный момент там битре 24 а мастером либо просто записи ведет в экселевске таблички да ну, а, этих записей накопилось там 20 тысяч человек М -м -м. ко всему к этому вы должны оговорить доступ то есть вы должны сказать что это необходимо для во-первых да составления каких-то аудиторий с которыми вы будете работать и для изучения профиля целевого клиента то есть вы должны понять а то его целевая аудитория, и, соответственно, запросить у него всю необходимую информацию. Также необходимо запросить доступа к, ко всем рекламным системам, которые на данный момент работают, а, вернее, к аналитике этих рекламных систем. То есть, допустим, если у него еще работает Яндекс.Директ, то вам достаточно будет доступа к Яндекс.Метрике. Если вам не знаком этот инструмент, то вам необходимо будет его изучить, для чего это нужно, чтобы посмотреть, кто заходит на его сайт, и кто делает покупки, кто достигает цели на его ресурсах. Вы заходите в Яндекс Метрику, либо в Google Аналитику, либо в другую аналитику какую-то, какая есть, допустим, Roystat, да, и начинаете смотреть, кто его клиенты, да, смотреть по полу, по возрасту, сколько времени находится на сайте, кто отказывается уходит с сайта и так далее. Кто достигает конверсии и сосредоточиться именно на тех, кто достигает конверсии, для того, чтобы при подготовке рекламных кампаний отбросить нецелевую аудиторию и работать только с теми, кто нужен. Ну, простая ситуация, да, вы заходите в Яндекс.Метрику или Google Аналитику и видите, что цели достигают, то есть оставляют заявку и звонят этой компании только люди, женского пола, да, люди, да, женщины от 28 до 35 лет. И, и все. Остальные эпизодические случаи имеют покупки, да, и то все сводится к этой целевой аудитории. Соответственно, в рекламных кампаниях вы будете использовать конкретно этот таргетинг. Вам нет смысла расширять аудиторию, если в этом нет э, ограничения там, по Гео, да, допустим, в работе идти вот, по России. Если у вас четко обозначена целевая аудитория, которую вам удалось получить из других рекламных систем, из их аналитик, да, то вы понимаете, что это то, что вам нужно. Это те люди, которые будут совершать покупку. То есть, если ранее вы с этой нишей не работали, э, то получив эту информацию, вы понимаете профиль клиента, кто уже совершил покупки. Естественно, бывают. Э, Ситуация, когда у человека несколько направлений и он хочет развить именно конкретно это направление. Это довольно редкая ситуация, да, но тем не менее вы должны тогда запрашивать всю информацию конкретно по этому сегменту, с которым вам необходимо будет работать продажи по нему в том числе, то есть сколько было лидов, сколько продаж, какая конверсия у человека, у... вот следующий этап да, получения информации, после того, как мы уже про аналитику поговорили, вот что делать, если вы не умеете разбираться ни в Google аналитике, ни в Яндекс метрике, ни в любых, тем более не в Ройстате, да? вам необходимо изучить этот инструмент, на YouTube полно информации, в интернете полно информации, в принципе, вы должны понимать, как это работает. Потому что иначе вам понадобится потратить больше денег на тестирование гипотез, и изначально будет у вас цена дороже. Если вы изучите целевую аудиторию, вы сможете корректно нацелиться на нее и получить ее максимально эффективно, по минимальной цене, вашей целевой аудитории. Едем дальше. Да? А какую еще информацию вы можете использовать? Вот Та самая база телефонных номеров, которая есть у заказчика, либо она должна быть. Да? Вы просите его скинуть в выгрузку, естественно, там после подписания договора и о том, что не, не обязаетесь не разглашать всю конфиденциальную информацию в этом относится. Но чаще всего в малом бизнесе вам без всяких вопросов скинуть э, эти файлы для того, чтобы вы могли с ними поработать и сделать то, что вы хотите сделать. А как вы можете использовать эту базу? В том числе, вы можете прогнать ее через парсер ВКонтакте, просто загрузив туда аудиторию и посмотреть. И какие еще интересы у этой целевой аудитории есть? У меня, конечно, есть отдельное видео, посвященное этому, на канале и по, на Ютубе, и, скорее всего, я Оставлю ссылку в описании, чтобы вы имели об этом представление. Но в общем это выглядит так, да, что вы берете базу телефонных номеров. Для того, чтобы понять, кто целевая аудитория больше всего, после того, как вы уже опросили заказчика, там, получили доступ к метрикам, провели там аналитику, вы проводите еще одно независимое исследование, которое занимает немного времени, буквально 15-20 минут у вас уйдет на то, чтобы получить эту информацию. Даете эти контактные данные, загружаете в парсер, в парсер ВКонтакте. Получаете доступ к профилям этих людей ВКонтакте. Естественно, они там будут не все зарегистрированы по этим номерам. И вы получаете к ним доступ и прогоняете их через разные фильтры. То есть, какие интересы у этой целевой аудитории, из каких городов она преимущественно, да, на какие группы подписаны подписаны и так далее. Ну вот, на какие группы подписаны и так далее уже более глубокий анализ. Естественно, 20 минут этого не уйдет, уже чуть больше да, вам займет. Тем более, если вы с парсером раньше не работали. А, ну, какую информацию вы здесь получаете? Вы получаете информацию по дополнительным интересам, получаете информацию по, по тем группам, на которые они подписаны и Эти группы вы можете в последующем использовать для создания абсолютно новых аудиторий, которых у вас в принципе нет. Это будет аудитория конкурентов, то есть недавно вступившие в группы, в которых тусуется ваша целевая аудитория, группы конкурентов. Мы будем это рассматривать в отдельном видео по составлению аудитории. Тем не менее, вы эту информацию получаете и у вас несколько источников информации, где вы обобщаете все данные и подтверждаете свои гипотезы по поводу того, есть ваша целевая аудитория на которую вы на настраиваете и после этого естественно ваши результаты в рекламных кампаний будут намного лучше нежели чем вы нацеливались на какую-то аудиторию по интересам либо на общую аудиторию эту информацию необходимо использовать далее следующий момент что вы еще можете взять какую информацию о клиент у клиента своего да у своего заказчика о котором вам поможет в формировании предложения, формировании подачи в креативах и подачи в описании к видео. И, возможно, если в вашем ведомстве также посадочной страницы либо оформление профиля Инстаграм, вы сможете там это привнести тоже. Что необходимо у него спрашивать? Дополнительные моменты, которые очень важны а вы должны узнать, какой процент конверсии, в принципе, переходит в продажу, да, и вас интересует именно тот процент, который до продажи не доходит. То есть вы должны задать своему заказчику вопросы, которые будут звучать следующим образом. Какие основные возражения называют потенциальные клиенты, и почему они не доходят до сделки, да? для чего это нужно? Для того, чтобы обыграть в своем креативе, обыграть... Своей, своей подачей текстовой и на посадочной странице обыграть эти возражения для того, чтобы максимальный процент увидел, что он защищен от некоторых факторов, да, потенциальных клиентов и сделать целевое действие, необходимое вам а там уже отдел продаж с ним будет работать вы конечно можете носить рекомендации в отдел продаж по улучшению их скриптов, скриптов на основании этой информации, которую вы уже выяснили, но это не ваша задача на этом этапе, это конечно по желанию и это далеко не в каждом проекте у вас будет происходить. да, И недалеко, везде это необходимо. Итак, эта информация вам нужна для того, чтобы максимально понять более целевой аудитории. Что ее, какие у нее опасения. То есть вы выясняете, какие возражения, да, почему они не дошли до сделки. И если отдел продаж этого не спрашивает, то в крайних случаях ну, вы должны посмотреть кто эти люди в социальных сетях и понять, что, их, что почему они не дотянули до сделки. Естественно, лучшим вариантом здесь будет, когда отдел продаж прозвонит все эти заявки и узнает у них почему. Это будет дополнительная информация для вас, если до этого информацию никто эту не узнавал. Естественно, это, конечно, занимает чуть больше времени, это не обязательный момент, вот, но это желательно. Также не лишним будет, если у вас будет возможность прослушать несколько аудиозаписей тех клиентов, которые купили, какие вопросы они задавали и так далее. На самом деле в хороших компаниях, в которых все организовано, допустим, есть CRM-система, есть IP-телефония и так далее, все звонки пишутся, не проблема попросить руководителя отдела продаж выгрузить несколько звонков, либо перекинуть несколько звонков, где потенциальные клиенты озвучивают свои возражения либо задают какие-то вопросы, да, которые вам необходимы. Это, естественно, глубокая проработка целевой аудитории. Мы сейчас говорим о тех проектах, которыми вы будете заниматься серьезно. И, собственно говоря, серьезно надо заниматься каждым проектом. Но, э, если у вас есть возможность это сделать, сделайте это. Почему нет? Если это недолго, если это несложно и так далее. Опять же, попросите доступ к CRM-систему, для того чтобы посмотреть комментарии менеджеров, если это возможно, и если это актуально на данном заказчике в данный момент времени. Естественно, не нужно грузить никого, если у них там нет CRM-системы. Да, достаточно, неск... достаточно задать несколько вопросов заказчику, наводящих вопросов тому человеку, который работает постоянно с клиентами, он с ними обсуждает моменты какие-то, и вытащить из него те вопросы, те страхи и боли, которые люди озвучивают в этом процессе. То есть что они опасаются? Какие вопросы задают, да, что их интересует в первую очередь, что во вторую, что в третью очередь. И это вы будете использовать уже в рекламном креативе и в проработке самого описания оффера. Какие еще моменты нужно уточнять у заказчика и которые являются важными? В зависимости от ниши, с которой вы работаете, вам необходимы такие моменты, как активность целевой аудитории, то есть какое гео выбрать для того, чтобы максимально охватить эту аудиторию. Работаете вы по России, либо вы работаете в конкретном гео, там 40 километров от конкретного города, дальше не нужно и так далее. Все эти моменты необходимо обговаривать с заказчиком, потому что если вы примете решение в своей голове, то потом оно может оказаться неверным. Допустим, вы рассчитывали на Краснодарский край, а оказалось, что только на Краснодар желательно и так далее. То есть надо все эти моменты заранее поговорить с заказчиком, чтобы не было факапов, и чтобы вы нормально расходовали рекламный бюджет. Также момент по сезонности да, очень важный. Вы должны понимать, что, допустим, летняя одежда хорошо продается летом, да, и, соответственно, если заказчик говорит, что нам надо продать остатки со склада, да, то вы должны задуматься в каком ключе это преподнести? Если это единственное то, что ему нужно сделать, и больше потенциальных клиентов ему на другие виды не нужно сделать, то надо сделать акцент на этом. Если же он говорит, что неплохо бы еще продать остатки со склада, которые остались от зимы, то вы понимаете, что сейчас целевая аудитория не заинтересована в этом, и то, что может ее сколыхнуть, это какая-то акция. Соответственно, в своих рекламных кампаниях вы делаете упор на основную, Услугу, либо товар, которая есть, которая пользуется спросом в данный момент, чтобы получить максимальный охват и максимальную результативность. И во втором случае, во, во случае акцентируйте, делайте акцент уже и подачу на то, что необходимо во вторую очередь. Надо ставить приоритеты и понимать, с чем работать в первую очередь, чем во вторую. Если у заказчика несколько направлений, все выше озвученное вы должны а, взять у него по этим направлениям. И, естественно, надо понимать, что объем работы у вас возрастает пропорционально. То есть цена за работу по нескольким направлениям у нас, скорее всего, должна увеличиваться. Да? Но это уже на ваше усмотрение, в зависимости от того, каким а, вариантом а, работы с заказчиком а, вы занимаетесь сейчас. Да? То есть оплата это за фиксированную стоимость, а, либо это работа там за процент, может быть еще какая-то составляющая. В принципе, мы сейчас рассмотрели все... В этом видео рассмотрели все необходимые нюансы, которые необходимо взять у заказчика по работе с целевой аудиторией. Естественно, мы независимо будем проводить свое исследование целевой аудитории, ориентируясь на рекламу конкурентов от реального рынка. Но от заказчика, от заказчика максимум информации мы можем взять. Иногда простая информация из Яндекс.Метрики может многое вам прояснить по целевой аудитории. Опять же, если вы с каким-то инструментом на данном этапе не знакомы, то постарайтесь его изучить, потому что если у вас не будет никаких данных, а Яндекс Метрика будет, и заказчик, допустим, нет времени у него плотно с вами поговорить, то вы должны самостоятельно изучить эту историю, сказать, что займет немного больше времени. Я проведу аналитику, и уже когда у вас появится время, мы обсудим следующие моменты по тому, кто является вашим клиентом. У меня уже будут гипотезы на основании этой аналитики, которая у вас есть. Соответственно, пользуйтесь всеми, всеми материалами, которые может предоставить заказчик, запрашивайте предварительно у него и обговаривайте все необходимые моменты, связанные с его аудиторией, то есть с кем вам необходимо будет работать, в каком дело, сезонность, если сезонность и так далее. На этом видео заканчиваем, переходим к следующему видео уроку. До встречи.